Для чего по факту каждый человек берет деньги в долг? Все очень просто. Для того, чтобы покрыть свои потребности. Кто-то хочет купить, пожрать, кто-то оплатить счета, кто-то купить шмотки, аппаратуру, технику, транспорт и так далее. Пошло-поехало. По нарастающей. То есть тут зависит от формата жизни человека. Но самое главное, человек таким образом думает, что он решает свои проблемы. И потом он покроет... Вот эти долги, и все как бы изменится, все станет лучше. Но основная проблема заключается в том, что человек не видит сути проблемы. Если тебе нужны деньги в долг, за исключением редких случаев, когда происходит какой-то крупный форс-мажор, там болезни, операции, трагедии и многое другое. Это довольно редкие случаи, давайте сейчас их не будем рассматривать и рассмотрим бытовух, которая есть вокруг нас потому что закредитованное население это почти все население страны. Наверное, даже фактически все, за исключением единиц. Так вот, ошибка человека, когда он берет в долг, заключается в том, что он думает, что таким образом решает свою проблему. На самом деле, проблема заключается не в том, что ему нужно там что-то купить и это нужно прямо сейчас, и он это изменит. Проблема заключается в том, что Нужно менять весь формат жизни. Весь уклад жизни, который человек ведет, он неправильный. Правильный уклад не привел бы к потребности взять в долг, дабы приобрести какую-то бытовуху. Понимаете, в чем суть? То есть человек не видит проблемы. Человеку не в долг нужно брать. Ему нужно полностью и целиком смотреть, изучать свою жизнь и менять ее. Менять формат жизни, менять образ жизни может быть, даже менять место, жительства. В этом основная проблема. И я довольно часто сталкиваюсь с тем, что люди видят лишь поверхностно то, что происходит с ними. Они никогда не углубляются в корень самой проблемы, не задаются этими вопросами. Поэтому эти проблемы никогда не решаются. И повторюсь, если говорить относительно предыдущего ролика о долгах, когда человек берет долг, для него это как наркотик, понимаете? Человеку достаточно взять один раз, и если у него все прошло хорошо, то есть он рассчитался, он чувствует какое-то облегчение, грандиозное облегчение. Когда ты избавляешься от долгов, это вообще очень приятное чувство, в некоторой степени даже эйфория. Ты на некоторое непродолжительное время чувствуешь себя свободным. Ты выполнил свои обязательства, и ты вновь распоряжаешься своей судьбой, ты никому ничего не должен. И это опасно, потому что человек в следующий раз, когда у него возникает потребность какая-то, в принципе, она может быть совершенно бессмысленной и бесполезной. Просто человек убедил себя в том, что ему нужно что-то купить сейчас. И если он задумается, там, день, два, три, пять, десять, посидит и подумает, он поймет, что он может совершенно спокойно обойтись без этой вещи. Но сейчас не об этом. Суть в том, что человек, однажды испытав вот эту эйфорию, избавление от долга, он в последующем опирается на нее, дабы взять следующий долг. И следующий кредит долг, он будет больше. Сумма будет больше. Это однозначно. Суть человека, она такова, что алкоголиками ими ведь не рождаются в принципе. Наркоманами ими тоже не рождаются. И грозависимыми, и крупными должниками, и многими другими. Ими не рождаются. Это тенденция наших поступков, наших действий нашего восприятия реальности. Мы что-то берем, пробуем чуть-чуть, оно нам вроде бы как не вредит, потом идем дальше, и мы сокращаем промежуток между приемом так называемого эфемерного наркотика, как бы это странно ни звучало, и начинаем увеличивать дозу. Понимаете, в чем суть? То есть человек сам себя вгоняет вот в эту, в эту кабалу, Человек сам себя заставляет поверить в то, что ничего страшного не происходит. Потому что он не может видеть перспективу развития подобного рода событий. Он не может выстроить кривую того, что может быть с ним при такого рода действиях через год, через два, через три, через десять. А это очень большая проблема для многих людей. Они не могут мыслить масштабно, мыслить перспективно, мыслить на расстояние, мыслить на время. Мыслить от второго, от третьего лица. Понимаете? Ну, это участь, наверное, тех, кто занимается саморазвитием, кто обращает на себя внимание, кто любит себя, ценит, гордится собой, гордится своей свободой. Суть, короче, этого видео, надеюсь, в принципе, мне удалось передать вам суть. Суть этого видео, извините за каламбор, заключается в том, что однажды взяв в долг, вы в последующем можете стать рабом данной системы жизни, данного образа жизни. Вам нужно менять саму жизнь, а не брать и возвращать долги. Понимаете? Берегите себя. Почувствуйте свою свободу сейчас. Почувствуйте свою независимость сейчас. Цените ее. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всего доброго.